Всем привет! В эфире «Универ а в студии Анна Глазунова. Я расскажу вам о самых интересных новостях из мира студенчества. Итак, сегодня вы увидите. Опубликован график вступительных испытаний в Казанский федеральный университет. В Казани прошел 8 Казанский Евразийский научно-практический форум. В КФУ состоялся семинар совещаний по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи в студенческой среде. 7 июня ректор Кафуль Шадгафуров провел встречу с генеральным директором Казанского порохового завода Александром Лившицем. Основной темой встречи стало развитие научно-технического сотрудничества между ВУЗом и предприятием. В ходе беседы речь зашла о необходимости внедрения новых технологий, почистки воды и отработанной и используемой в производстве. А мы продолжаем. Сейчас для всех абитуриентов начинается самый ответственный и долгожданный период. Помимо Необходимого перечня документов для поступления абитуриенты должны знать, в какие дни и по каким предметам будут проходить вступительные испытания в Казанский федеральный университет. Именно об этом наш следующий сюжет. Уже совсем скоро, а именно 20 июня, стартует прием документов для поступления в Казанский федеральный университет. А с 12 по 26 июля в КФУ пройдут консультации и вступительные экзамены. Сюда входят очные испытания, а также экзамены с использованием дистанционных технологий на и очно-заочное обучение в 2019 году. Напомним, что подать документы можно не только при личном присутствии, а также отправить их почтой или в электронном формате через личный кабинет. График вступительных испытаний уже опубликован на сайте КФУ. К примеру, 12 июля уже состоятся вступительные испытания по информатике и информационно-коммуникативным технологиям, а также иностранному языку. Более подробно ознакомиться с расписанием можно на сайте Казанского федерального университета. Анна Глазунова, Универньюз. В Казани состоялся 8 Казанский Евразийский научно-практический форум. Выступления и дискуссии на форуме подтвердили актуальность и востребованность обращения к евразийской проблематике. Участие в мероприятии приняли представители Казанского федерального университета. Подробности смотрите в нашем сюжете. В «Казанской ратуши» прошел 8 Казанский евразийский научно-практический форум «Интеграционный и модернизационный потенциал Евразии. Состояние, проекта и формат реализации». Активное участие в мероприятии приняли представители Института международных отношений Казанского федерального университета. Они выступили с докладами на различные темы. На встрече говорили о глобализации, миграции, об экономической безопасности и гуманитарном сотрудничестве в странах Старого Света. Политические реалии последних лет свидетельствуют, что современные вызовы глобализующимся глобализующемся мире более эффективно решаются в продуктивном взаимодействии с другими государствами и народами в рамках многосторонних глобальных и региональных объединений. Главное здесь масштабы, скорость, глубина и результативность процесса. Цель форума теоретический анализ и практическое обоснование интеграционного и модернизационного потенциала Евразии. Участники форума обсудили геополитические, социально-экономические вызовы и правовые условия евразийской интеллигенции. Лилия Талипова, Виолетта Басова, Универньюз. Важнейшей составной частью воспитательного процесса в современной системе образования является формирование патриотизма и культуры межнациональных отношений. Отвечая этим принципам, в Казанском университете состоялся семинар совещаний по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи в студенческой среде. Подробности узнаете в следующем сюжете. 10 июня на базе Института психологии и образования КФУ прошел семинар «Современные подходы к гражданско-патриотическому воспитанию молодежи в студенческой среде». «Сегодня будет дан старт квесту» который тоже приурочен ко Дню России, будут позже подведены итоги фотоконкурса, будут обсуждены самые актуальные темы. Мы бы хотели поделиться своим опытом именно Казанского федерального университета в области гражданского патриотического воспитания, потому что на сегодняшний день мы становились неоднократно практически каждый год победителями республиканского конкурса по системе гражданского патриотического воспитания молодежи. Серия студенческих мероприятий включила в себя старт квеста «Моя Россия». Наша большая необъятная Родина – это в первую очередь люди. вот И мы вместе с вами, студенты, вчерашние студенты, мы, безусловно, являемся носителями вот этого уникального кода, кода россиянина «Аллах Также в рамках презентационной площадки были представлены проекты работы студенческих объединений патриотическое воспитание и э, те силы, и то время, которое уделяется у проекторов, у преподавателей в сторону развития патриотического смысла у студентов, это неотъемлемая часть развития. Потому что кто не знает свою историю, кто не знает, патриот ли он или нет, то очень трудно будет развивать свою личность. Далее состоялось обсуждение заявленной темы с участниками семинара, модератором которого выступил проректор по социальной и воспитательной работе КФУ Ариф Межведилов. Каждый ум соправляет тему, себя, и мы это мероприятие проводим, чтобы не отвлекать вас от рабочего мест, поскольку мы собираемся в городе Казани все вузы. Порой мы приглашаем в районы наши. Сегодня присутствует город Набережной Чумы и город Елабука. Валерия Муратова, Александр Юдин, Универньюз. В России могут запретить полиэтиленовые пакеты к 2025 году. Ежегодно производятся миллиарды одноразовых пакетов. Все они рано или поздно становятся мусором. В интервью эксперт Казанского федерального университета рассказала, чем опасна такая простая вещь. Все подробности увидите в сюжете.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 8 июня ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров принял участие в праздновании Сабантуя, который прошел в Тетюшском районе Татарстана. Жители устроили настоящий праздник, угощали гостей национальными блюдами, напитками, пели песни, танцевали. А теперь к другим новостям. В Челнах умеют не только учиться, но и развлекаться. 8 июня на территории базы отдыха Дубравушка прошел студенческий Сабантуй набережной Челнинского института КФУ-2019. Смотрим в сюжете. Традиционно Набережно-Челнинский институт КФУ отметил этот праздник в лагере Дубравушка. Праздник начался с официальной части, во время которой прошло награждение руководителей и участников творческих коллективов НЧИ КФУ за значительный вклад в развитие и популяризацию профессионального искусства. С приветственным словом перед студентами выступила заместитель директора по воспитательной и социальной работе Набережно-Челнинского института КФУ Ирина Нургатина. После торжественной части для студентов дочеса Сабантуй. Было организовано множество состязаний, гигаласты, подгузники, рыбалка, перетягивание каната, бег с коромыслом, срезание призов бой бамбуками яйцо в ложке. Параллельно с работой игровых площадок на сцене выступали творческие коллективы набережно Челнинского института КФУ. После завершения традиционной части праздника у студентов было еще немного свободного времени, которое они провели, играя в волейбол и наслаждаясь жарким июньским солнцем. Камиль Гемоздинов, Универ Ньюс. На этом наши новости подошли к концу. Не забывайте смотреть нас в социальных сетях. С вами была Анна Глазунова. Еще увидимся. Пока-пока.